Всем привет, с вами Эбблог! Подведение итогов – это всегда одновременно и приятная, и грустная вещь. Приятная, потому что можно оглянуться назад и посмотреть на результат твоей или чужой работы, оценить ее по достоинству, а главное – отпраздновать результат. Но есть и печальный момент, когда осознаешь, что все сделанное уже прошло, и былые заслуги хоть и остаются заслугами, но уже являются былыми. Остается только двигаться дальше к новым вершинам и достижениям. В августе этого года канал AppBlog начал свое существование, и благодаря вашим лайкам, комментариям, да и просто просмотрам он до сих пор живет. В августе у меня было 0 подписчиков и 0 просмотров. На данный момент подписчиков насчитывается уже более 160 человек, а число просмотров перевалило далеко за 15 тысяч. Кто-то скажет, что это немного, но я считаю это бесконечно больше, чем ничего. Мне показалось очень важно поздравить вас лицом к лицу, так сказать, лично и вживую. Самая большая благодарность моим подписчикам. В первую очередь поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю вам всего хорошего в Новом Году, крепкого здоровья, исполнения желаний, ну и, конечно же, хороших игр. Пусть Новый Год принесет новые впечатления, а они, в свою очередь, в большинстве своем окажутся положительными. Примите мои поздравления и случайные зрители канала. Надеюсь, вы скоро присоединитесь к нашей дружной компании. Ну что ж, с благодарностями и поздравлениями покончено. Перейдем, наконец, к подарку. А что может подарить человек, публикующий свои видео? Конечно же, качественное и длинное видео. А какая тема подойдет для Нового года? Безусловно, подведение итогов. Это видео ТОП-10 лучших iOS игр 2015 года по версии M-Block. Приятного просмотра! Lifeline. Это великолепный пример, как нужно делать игры, имея минимальные средства для выражения. Как известно, самый лучший источник видеосигнала – это воображение. И хоть мы играли с вами в одну и ту же игру, уверен, у каждого воображение рисовало свои пейзажи далекой планеты. Каждый по-своему представлял главного героя и события, происходящие с ним. Lifeline – это еще хороший пример, как должны выглядеть книги в 21 веке. Хорошо, я согласен, что всю литературу подводить под один такой жанр не стоит, но создать отдельное направление по интерактивным книгам, на мой взгляд, очень перспективная идея. «Лайфлайн» заслужил свое место в ТОПе за великолепный детально прописанный сюжет, хорошо поставленные идеологии и раскрытие характера попавшего в беду астронавта. Хоть сама идея интерактивных книг появилась на заре компьютерных технологий, она удачно нашла место в современности среди мобильных платформ. За столь удачное возрождение хорошей идеи – десятое место. Shadowmatic – это игра медитации, игра дзен. Не поддавайтесь на провокации разработчиков, когда они заставляют вас проходить этапы на скорость. Нет, Shadow Matic предназначен для спокойного, вдумчивого прохождения. Выстраивая, не торопясь, фигурки из теней, просто расслабьтесь и отдыхайте душой и телом. Здесь мы тоже имеем дело не с оригинальной идеей. Ведь определенно источником вдохновения для авторов послужил театр теней, который существует почти два тысячелетия в Азии. Совсем не оригинально, правда? Однако авторам удалось прикрутить к этой идее игровую механику, которая интересна до самой последней загадки. К тому же по мере прохождения геймплей модифицируется нововведениями механик. Да что тут говорить, вы просто не найдете второй такой игры в целом App Store. Даже сама Apple признала интересность этого приложения и включила его в лучшую подборку за 2015 год. А кто я такой, чтобы оспаривать столь справедливое решение? Я люблю серию ужастиков Fnaf. Даже не за игровой процесс, хотя и он неплох, а за ту мифологию, которую создал Скотт Коутон вокруг своего проекта. По сути, игровой процесс – это одна мини-игра с небольшими вставками в виде кусочков сюжетов, которые складываются в общую картину. Но в топ игра попала не поэтому. FNAF находится здесь за жуткий сюжет, связанный с убийствами детей, переселением душ и местью. При этом игра имеет множество недосказанностей, которые формируют в сообществе игроков самые неожиданные идеи. И если в общем недосказанности я терпеть не могу, то здесь они являются неотъемлемым элементом самой игры. При этом Скотт умело и очень по-умному подстегивал игроков скрывая подсказки в свежих скриншотах, чем давал богатую почву для сочинения новых теорий. Всей же картины даже после выхода четвертой части мы так и не узнали. Но может оно и к лучшему, как думаете? А может все эти теории, сочиненные фанатами, полный бред? И мистер Коутон во всех этих сценах и недосказанностях показывал совсем другой сюжет. Этот квест стал неожиданным подарком – трейлеры не показывали и частички того обаяния, которое есть у игры. Да, вышел он неровный, со своими шероховатостями в виде перепадов в графике, но уж очень контрастно смотрелись великолепные нарисованные задники с несколько олиповатыми моделями персонажей, а еще не попадание персонажей в озвучку. Такое впечатление, что я смотрел на рыбок в аквариуме. Но это все мелочи. У игры захватывающий приключенческий сюжет, обилие юмора, в том числе и над игроком. Главное же украшение – это основной герой, который вполне можно сравнить с Индианой Джонсом. Если у кинематографа есть два хороших приключения, это «Сокровище нации» и серия про Индиана Джонса, то игра «Строй» может смело противопоставить им «Uncharted» и «Lost Horizon». Никогда бы не подумал, что игра, построенная на диалогах и решении головоломок, может генерировать эмоции не хуже боевика. Мне кажется, «Люмина Сити» можно поставить в топ, только за ту титаническую ручную работу, которые проделали создатели игры. Все эти декорации, персонажи создавались вручную. Даже освещение – это не какие-то виртуальные источники света, а самые что ни на есть настоящие лампы. При этом со столь сложным подходом удалось обойтись или свести к минимуму технические ограничения такие как, например, передвижение героев и взаимодействие их с предметами. Все получилось плавно и на высоком уровне. И пусть в игре нет навороченного сюжета, но в ней есть еще чем похвалиться, кроме своих декораций. Конечно же загадки. Мало того, что они выполнены на высоком техническом уровне, так они еще интересны и разнообразны, от начала и до самого конца. С нетерпением ждем продолжения. Очень надеюсь что над новой частью не будут работать снова 4 года, как над предыдущей. А вот еще один неожиданный и, главное, приятный сюрприз. Анонсированный как бы между делом, во время конференции Бесезда на E3, он выстрелил мощнее миньонов, которым Electronic Arts посвятили часть своей конференции. Ну и где теперь эти миньоны? Вроде бы не сильно навороченный игровой процесс, Однако если проявить долю фантазии, то можно стать уникальным смотрителем. Я знаю, что некоторые люди заморачивались тем, чтобы отбирать для размножения только определенных людей в убежище. Они по-особенному их называли. Первая буква – обязательно самая сильная характеристика – человечка. Остальные были безликой рабочей массой. Кто-то рассматривал размножение с точки зрения этики, и вместо одного мужика эдакого быка-семенителя делал разнообразные пары, исключая сочетания, когда сын мог спать с сестрой или матерью, а отец – кувыркаться на соседней кушетке со своей дочерью. Fallout Shelters для многих стал площадкой для социальных экспериментов, где беременные женщины – это тоже рабочие, ведь в убежище нет места на нахлебникам. This war of mine, наверное, лучше и один из самых показательных примеров ужасов войны. Кто романтизирует войну, тому надо дать поиграть в эту игру и сказать, чтобы он представил себя в роли главных героев. Постоянная нехватка всего – еды, материалов, рабочих рук, воды. Обычная простуда превращается в сложную проблему без лекарств. Когда приходится делать выбор – кинуть пару досок в печь, чтобы не заболеть ночью от холода, или заколотить ими дыру в стене чтобы мародерам было сложнее лезть в убежище. К тому же постоянные моральные выборы. Помочь соседу с припасами или людьми, или послать его подальше. Обокрасть безобидных стариков и гарантировать почти наверняка им смерть. Или набить рюкзак легкой добычей, но потом мучиться от угрызений совести. Все это ужасно, ведь война, война никогда не меняется. Хотя уместнее было бы сказать эту фразу в прошлой игре. Именно этой игре посвящен самый первый обзор на канале. Увидев ее в первый раз, я был реально впечатлен графикой и возможностями, которые предоставляла игра: богатая система крафта, полной опасности остров, мистическая атмосфера. Кто не знает, в игре присутствует и сюжет, посвященный мифическому филадельфийскому эксперименту. Кто не знает, расскажу, что существует гипотеза, что во время испытаний лет так 60 назад маскировочной системы, на несколько часов пропал экспериментальный американский корабль, а когда вернулся, то большинство экипажа было мертво. Тем, кому повезло меньше, сошли с ума или выросли в металл корабля. Часть команды пропала без вести. Именно за одного пропавшего без вести матроса нам и предлагают играть. В самой игре после первого ролика сюжет подается через различные записки, которые проливают свет, проводящийся эксперимент на острове. По прохождению одиночной кампании вам открывался доступ к мультиплееру. Нет, ну разве не замечательная игра? Третье место заслужено! Серия Room эволюционировала от серии к серии. В третьей части был наконец добавлен запутанный сюжет, головоломки стали более комплексными и были подчинены единой цели. К тому же в начале игра давала хорошей такой мистики, а после прохождения вы узнавали, что открыли лишь одну из возможных концовок. Нет, еще во время прохождения я подозревал нечто такое, так как остались неразгаданные загадки. Есть у игры все-таки заделанное перепрохождение. Рум – это прекрасный пример головоломок с выверенной идеальной сложностью, где надо посидеть и подумать, но при этом не застрять намертво на какой-либо загадке. К тому же дизайн этих задачек весьма великолепен. Все эти трансформирующиеся механизмы, поиск скрытого при помощи линзы – все это великолепно играет на атмосферу и показывает авторов, как весьма креативных людей. Серия Room – это поистине штучный товар, ручной выделки, и нам таких товаров досталось целых три, и каждый лучше предыдущего. сторону транзистора не возьми, практически все одинаково прекрасны. Дизайн, великолепное буйство красок, киберпанк, который очень похож на полотна абстракционистов. потрясающий стиль. Сюжет тоже весьма нетривиален в манере подачи и обилии разнообразных деталей. Никак нельзя и забыть про всяческие недомолвки и полунамеки, которые заставляют гадать о природе тех или иных вещей. Музыка, Приятный эмбиент, который дополняет эту картину подходящим по тематике звучания. Он продолжает настраивать на медитативный и сюрреалистичный лад игры. Ну и наконец геймплей, который, пожалуй, вышел слабее всего. Нет, поймите, он интересный и не лишен разнообразных элементов. Дает простор для боевых тактик. Просто все остальное вышло на великолепно высоком уровне, а геймплей остался просто хорошим. Но все в совокупности выстраивается в замечательное произведение, которое занимает первое место в топе и заслуженно получает звание лучшей игры 2015 года. Вот такой вот вышел топ. Свои варианты оставляйте в комментариях под видео. Обязательно обсудим и подискутируем на эту тему. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Всех благ! И до скорой встречи!